Христианин. С времен Христа прошло немало, суровых, тягостных годин, но не погасло, не увяло Святое имя Христианин. Костры и пытки бичевания, Распястья, смерть в зубах зверей, Остались лишь воспоминания в строках истории тех дней. Их вера проверялась строго. Им выбор ставился один – или жить с Христом, или жить без Бога. Ты выбрал первое, христианин. Теперь отпыток ты свободен. К тебе сейчас вопрос один. Все ли узнают, что ты давно христианин? Ты скажешь нежно, осторожно – не мудро поступишь, мой сын, но осторожность эту можно сравнить с болезней, христианин. От осторожности подобной до отречения шаг один, ведь вечности тропой удобной ты не достигнешь, христианин. Тебя Христос поставил светом не под скамьей, а на весь мир. Не слушай дьявольских советов, открой лицо, христианин.